Наша территория. Здесь у нас будут парковочные зоны, здесь у нас будут лавочки, озеленения, беседки. Все Выполнено в дизайнерском стиле, очень хороший, красивый э, комплекс. Если кто-то из вас хочет проживать в центре Сочи, на улице Гагарина, чтобы было все в шаговой доступности. И вот такой номер, посмотрите, какой угловой. Раз, окошко эта комната, я так понимаю, будет спальня. И вот такая вот... Большущая студия. Друзья, всех приветствую! Вы на нашем канале агентство Сочи ДВ. Меня зовут Иван Полосов. Это тот канал, где мы вам даем всю актуальную недвижимость города Сочи. Я сейчас нахожусь в самом центральном районе города Сочи. Это улица Гагарина. Позади меня, ровно это район Хлебзавода. Почему район? Потому что там и находится хлебзавод, выпекают булочки, изделия, хлебомучные надену очки и покажу, давайте вам локацию и покажу, что за комплекс я приехал вам отснять. Уверен, вам понравится 100%. Поэтому не отключайтесь, друзья. Давайте рассмотрим. Итак, мы видим дублер, развязка, улица Гагарина. Здесь у нас находится хлебозавод. Вот у нас большой базар. На базаре можно приобрести все полностью, начиная фрукты, овощи, там можно мучные изделия, да, там, я не знаю, огурчики, помидорчики, Вкусняшки какие-то. Спортивное питание для спортсменов. Здесь все есть. Самое главное остановка. Транспортная остановка. Автобусы курсируют каждые, наверное, 3-4-5 минут. Как такси. Мы находимся на улице Гагарина. Это главная центральная улица города Сочи. Зелень, мелень, все дела. На улице у нас месяц апрель. Впереди у нас лето, друзья. Не забываем. Вот так вот улица выглядит у нас абсолютно... Круглый год. Вот именно в такой зелени. Постоянный трафик, автобусы. Море у нас находится в шаговой доступности. До моря идти пешком буквально по равнению минут 15, не торопясь. Тихо, спокойно, в развалочку. Вот так вот живет у нас город Сочи. Люди не торопятся, уже раздеваются. Потихонечку кто-то куда-то идет. Друзья, что в этой локации у нас есть? Куда я приехал? А так назовем его бывший кошкин дом Это дом Георгия Кота Насколько я знаю Все те кто у нас Барбершопы Все кто у нас там Пошли учиться На парикмахера Вот это так скажем дом культуры Почему то поснимали все вывески Видимо он переехал Я его называю друзья просто Кошкин дом, все парикмахеры здесь учились, это самое какое-то модное, крутое было такое здание, да, для парикмахеров. Школа у нас буквально в шаговой доступности, до школы буквально здесь, ну, наверное, я вам, друзья, скажу, метров 200 до остановки 50 метров. До развязки. До моремола. До моремола пешком идти 10 минут максимум вообще не торопясь. Друзья, я вам приехал показать один очень интересный комплекс. Апартаментный комплекс. Находится у нас на улице Гагарина. Готовый, сданный. Закрытая своя территория. Все под видеонаблюдением. Проходят ипотеки, друзья. Самое главное, многие задают вопрос цена локация на земле земля в аренде у него статус назначение земли у него же 4 жилой дом сейчас я вам покажу как выглядит этот комплекс хочу сказать что в такой локации друзья мы с вами не найдем абсолютно ничего он буквально относительно сдан вот вот там неделю-две назад а, в нем всего лишь 10 апартаментов, друзья. 10 статус апартаменты. А, соседство у вас будет. Вы и еще у вас 9 соседей. Закрытая территория, охраняемая. Давайте рассмотрим все-таки, что же все это за комплекс, как он выглядит. Итак, друзья, вот он наш чудный комплекс. Везде камеры. А, самое главное, самое, что интересное, Формы здесь номерного фонда Правильной планировки Мне вот это безумно очень нравится Друзья, вот у нас улица Гагарина да. Мы видим закрытая территория Входная группа Откатные шлагбаум Что у нас здесь? Ворота, зашли Давайте рассмотрим вообще всю эту территорию Друзья, давайте мы уже с вами рассмотрим а, придомовую территорию. Да, у нас территория вся огорожена забором. Пусть это будет небольшая территория. Везде у нас есть автополив, у нас есть вечернее освещение ночное. Полностью высадили все насаждением, зеленое насаждение. Поэтому, друзья, не забывайте, что это все у нас подрастет и будет красиво. Да, у нас здесь старый номерной фонд, так скажем. Это улица Гагарина, старые дома, но тихо, красиво. И при этом посреди всей территории у нас большая большая прибольшая пальма. Вот наш комплекс, пристройка какому-никакому, но это старый дом и наша территория. Здесь у нас будут парковочные зоны, здесь у нас будут лавочки, озеленения, беседки. Не забывайте, что на всю территорию, на этот комплекс 10 мест, друзья. Все номера, они видовые, все очень правильной квадратной планировки. Третий этаж, раз, два, три, четыре, да, здесь номерной фонд есть, двухкомнатные, однокомнатные. И, так скажем, второй этаж и третий этаж. Все выполнено в дизайнерском стиле, очень хороший, красивый комплекс. Комплекс э, на Гагарина Улица Гагарина Друзья, хочу сказать вам так Давайте мы сейчас рассмотрим Как он выглядит у нас внутри да. Э, очень красивый ремонт Но при этом Всего давайте задумайтесь 10 номеров Если кто-то из вас хочет проживать в центре Сочи На улице Гагарина Чтобы было все в шаговой доступности Вот это самый идеальнейший проект Идеальный комплекс для вас Который уже, друзья, сдан при этом хотите сдавайте, хотите не сдавайте, оставьте для себя. Хотите проживайте, хотите просто переедьте жить сюда. Разницы нет, как только ваша душа подсказывает. Каждый, кто из вас хотел правильную планировку, соседство, центр, равнина, автобусные остановки, вся-вся максимальная инфраструктура, чтобы это был дизайнерский вид. Закрытая территория под видеонаблюдением Однозначно это этот комплекс Вы только призадумайтесь, что у вас будет 10 человек Вас проживать вот в этом комплексе Что вы можете? Какого-нибудь сами себе нанять там какого-нибудь, так скажем, дворника, кустарника Кто там еще у нас за поливом, кто будет следить Хотя здесь везде установлен автополив и будет ваша приватная, соседская такая территория. Ну, хочу, друзья, сказать, что площади здесь начинаются от 30 до 50 квадратных метров. Друзья, что я вам могу сказать по цене? Давайте по цене прогуляемся. От 8 миллионов рублей до 20 миллионов рублей. Здесь разные площади, разные цены, разные видовые характеристики. Можно вообще все здание приобрести ровно за 150 миллионов рублей. Если вы хотите отсрочку, рассрочку, если вы хотите самое выгодное предложение, пишите, звоните, дадим вам самое лучшее предложение. А теперь давайте посмотрим, как выглядит у нас все-таки наш комплекс изнутри. Дизайнерский у него, конечно, вид. Дизайнер здесь очень хорошо поработал. Везде у нас. Озеленение. И самое главное, посмотрите, я уже зашел во входную группу. Это место общего пользования. Вот это основные двери у нас, друзья. Все у нас номера сдаются в чистовой отделке. Давайте прогуляемся на этаж выше. Я вам покажу, как это все выглядит. Здесь у нас всего три этажа. Он еще буквально... Здесь у нас будут зеркала, подсветки. Сейчас все это придет. Осталось буквально вот... Финишная прямая, чуть-чуть до марафетить губки. Вот посмотрите, у нас на каждом этаже раз, два, три, четыре. Друзья, четыре, четыре всего номера. Мы начнем с третьего этажа. Самое главное, я вам сейчас скажу, что здесь газовый котел полностью на весь комплекс. На третьем этаже всего, друзья, два. Два апартамента, раз и два. Вот такие у нас шикарные, красивые двери. Двери открываются. И у нас апартамент здесь 48 квадратных метров, одна комната. И вот такая большущая спальня. Здесь можно сделать зону, на кухонную зону, какую-то спальню, санузел. Санузел мы... Куда мы? Куда? Где санузел? Санузел будет, наверное, здесь. И здесь у нас будет отдельная спальня. Посмотрите, вид окошко. Витражное остекление практически плюс-минус. Если мы окна откроем, у нас тишина, но, по крайней мере, у нас соседство. Тихо, спокойно. И это у нас, друзья, Гагарина. Что могу сказать? Да? Отопление у нас, еще раз напомню, отопление у нас газовый котел, центральный полностью на весь этот комплекс. Стоят счетчики. Счетчики полностью на каждый номер. Все коммуникации у нас центральные, то есть подоснабжение, что у нас там идет, канализация и вот такой номер. Посмотрите, какой угловой. Раз окошко эта комната, я так понимаю, будет спальня и вот такая вот большущая студия, где можно сделать, я так понимаю, здесь у нас будет гардеробная, здесь у нас можно будет сделать вот такую длинную я не знаю, сам музел, наверное. Здесь у нас будет кухонная зона. В общем, самое главное, давайте а, свою вот эту, свой номер дизайнеру. И вот вам уже сделали перегородки. Дизайнер вам сделает здесь красотищу. Что у нас? Тихо, красиво, спокойно. Улица Гагарина. Мне очень нравится. Вот скажу по-честному, вот, но ну, нравится. Приобрел бы я для себя да, друзья, 100% для себя приобрел бы. Он уже готовый, он уже сданный. Ничего ждать не нужно. Если вы хотите получить самые лучшие цены, хотите получить какие-то лучшие условия, то вы все прекрасно знаете, что мы с учредством для вас дадим самые лучшие актуальные условия. Номерной фонд сдается у нас в предчистовой отделке. У нас заведена, Что у нас заведено? Давайте я вам сейчас покажу... У нас под сплит систему. Сплит система здесь стоит э -э вытяжка, канализация, заходит у нас отопление, заходит у нас вода, заходит электрика, стены у нас в предчистовой отделке. Э -э вот такая площадь здесь с одним световым окошком. На соседнюю территорию. Ну, по крайней мере, по крайней мере друзья, здесь 10 номеров и есть что выбрать. Давайте зайдем и рассмотрим какой-нибудь соседний, например, номер. Давайте просто зайду. Посмотрите, друзья, квадратная, шикарнейшая, просто правильная планировка три световых точки. Здесь у нас подходит сплит-система. И то даже не одна, а можно повесить два или три конвертера. Раз окошко, два окошка, три окошка. Просто квадратнейшие, дать ее... И потолки, хочу сказать, друзья, где-то 3, 3 метра точно есть. Может быть, даже 3,10. Она очень большая, высокая. На полу залита стяжка, выравниватель. И у нас стены оштукатурены уже все. То есть, вам осталось нанести только шпаклевку, покраску или обои. На самом деле, шикарнейшая. Так, а что у нас, друзья, здесь? Это центральный шкаф, посмотрите, вот оно наше отопление, если вы видите, отопление, счетчики, все подведено, все сделано, все красивенько, здесь у нас будут зеркала, картины, освещение, все буквально доделывается, осталось еще считанные какие-то моменты, нюансы, самое главное, посмотрите, двери какие шикарнейшие, огромные двери, двери массивные, друзья, нравится? Мне очень нравится. Друзья, здесь буквально осталось еще немножко доделывают небольшой марафет. Давайте подводить небольшие итоги. Что я вам могу сказать? Озеленение-то сколько? Вышел и сразу попадаете на свою придомовую территорию. Вот это уже закрытая территория, открытые ворота и ворота, чтобы нам выйти на территорию и пойти гулять. Итак, Подводим итоги, давайте уже финалиться. Друзья, что могу сказать? А, нравится ли мне этот комплекс? Да, безусловно, безумно нравится. Комплекс, у нас готовый комплекс данный. А, ипотека проходит, документы сразу же, оформление собственности в Росреестре. Самый центр города Сочи. Если вы хотите все-таки приобрести в лучшей локации в равнине в центре, правильную планировку, готовую в предчистовой отделке, однозначно вам рассмотреть, советую. Вот этот комплекс, хоть это и апартаменты, ничего страшного. Многие задают вопросы, а могу ли я там прописаться? Да, можете с пролонгацией на 5 лет. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. Меня зовут Иван, до новых встреч.